Эй, друзья, привет. привет! Всем привет! Вы на канале СВФМИ! Сегодня мы будем кататься с голки на ледянках! С чеком-поуком! Мне дед Малас подарил! В СВФМИЛИ детский развлекательный канал Да, всей семьи! Ну, для начала давай откапывать машину! Да! Поехали! А, вчера так нанело! Привет! Мы тоже кататься на ледянках! Вспоминать детство! Глазик! Еще один глазик! носик mm -hmm. и ротик а голова где сама Чё, сказал, что... вот Пап, так девочки. и поедет папа с, <с, <с, с мордочкой о радуется какой смайлик Ну как дела? Ну, понравилось? Вот мы уже приехали. Куда? Йоу! Эй! Поехали! Поехали! Это своя семья! это Поехал. Поехали! <му producer> в сторону. Готов. Поехали! В противосторну! Готовы? Я! Я! Уже лежа катаемся. Поехали? Готов? Да. Все, поехали. Иху! А поехали! Второй пошел. Опасный поворот был. пока подписывайтесь на наш канал если с вами ставьте лайки по каналу канал пока-пока крушите макоку переходя по другим ссылкам вы найдете для себя еще очень много интересных видео если вам понравилось просмотренное видео ставь лайк напиши комментарий подпишись на канал и поделись видео со своими друзьями в соцсетях. Пока-пока!